Bye. тихой ночи. До этого мы обсуждали аномалии мира SCP, придуманные авторами сообщества. Но в этом видео мы поговорим о странной дичи, которая творится прямо тут, на ютубе. В последнее время многим каналам по SCP несколько поплохело. Прошла странная эпидемия по SCP каналам. Все в духе времени в общем. Симптомы у всех практически одинаковы. На каналах примерно в начале 2021 года, в январе или феврале резко просели просмотры. YouTube массово отписывает от этих каналов людей и не дает никакого продвижения на платформе. Статистика камнем идет вниз. Поначалу я думал, что это происходит только у меня. YouTube списывает подписчиков по 10, по 20 и иногда даже по 50 человек за раз. Не показывает людям видео с этого канала, даже тем, кто на него подписан, да и вообще странно себя ведет. Но затем я для себя открыл, что эту картину можно наблюдать действительно на многих каналах. У Ивана Конструктора, у Рассказчика, на канале Мистери Баскет, у Ковалева, у Зефира и у многих других. На всех этих каналах происходит абсолютно одно и то же. Если вы зайдете на любой из них, вы увидите, что видео, выпущенные до января-февраля 2021 года, на них набирали намного больше просмотров, чем после. Причем на некоторых из них разница в десятки раз. У всех этих каналов есть несколько общих особенностей. Они относительно большие, все больше 100 тысяч подписчиков. Основной контент на них связан со вселенной. SCP. И более того, все они концентрируются на описании чего-то из вселенной SCP. Да, проблема это по какой-то причине коснулась только каналов, обсуждающих вселенную фонда. При этом ни один канал, говорящий про игры, не пострадал. Ютуберы, играющие, например, в Secret Laboratory, да и в другие игры по фонду, этой аномалии затронуты не были. Поначалу можно было подумать, что SCP всем надоел и стал в целом не так популярен. Но нет, если посмотреть на Google Аналитику, общая популярность SCP растет по крайней мере не особенно падает. Растет и сообщество, выходят новые игры по вселенной, выходят и игры связанные со вселенной косвенно, проводятся фестивали, снимаются короткометражки. И при этом всем то, что у кучи каналов по фонду такое резкое падение выглядит странно, если не сказать аномально. А то, что падение случилось только у каналов с определенной направленностью, говорит о какой-то выборочности этого события. Это что? Алгоритмы ютуба по какой-то причине не взлюбили лорные SCP и примерно миллион зрителей в январе 2001 года, вдруг поняли, что это им не интересно. На этом аномальном падении особенно контрастно выделяется один взлет. Я говорю о канале под названием «Детектив Войт». Этот канал созданный в декабре 2020 года. И на нем нарисованный персонаж, сидящий в своем кабинете, рассказывает про SCP-объекты. На кого же это так похоже? Даже не знаю. Казалось бы, новый канал по SCP, начавший свою деятельность в начале 2021 года, по идее не может иметь каких-то особенных шансов на успех. Ведь вроде как алгоритм Ритма ютуба не любит лор SCP, да и зрители же его внезапно перестали смотреть, но происходит ровно обратное. Этот канал сумел меньше чем за год набрать больше миллиона подписчиков. Еще в январе на этом недавно созданном и никому неизвестном канале было около 9 тысяч человек, а сейчас в сентябре, там уже миллион двести. И это делает этот канал самым популярным среди каналов связанных с SCP вообще, даже среди англоязычных. На канале самого популярного во всем мировом сообществе SCP человека, Волго. Цифра подписчиков не так давно перевалила за 700 тысяч. И да, англоязычная аудитория Ютуба в десятки раз больше русскоязычной. Там сейчас и 10 миллионов подписчиков набрать не такое уж большое достижение. Кстати, об англоязычной аудитории. Канал детектива Войда существует и на английском, и на многих других языках. Но там он показывает намного более скромные результаты. Некоторые могут сказать, что русскоязычные зрители просто увидели новый контент и перешли на него, разом перестав смотреть другие Канала по SCP. Вот только эта идея сразу ломается об тот факт, что резкое падение на всех каналах произошло в начале 2021 года, когда Войда еще особенно никто не смотрел. То есть, получается, или люди заранее перестали смотреть этих скучных мрачных SCP-ютуберов, чтобы подготовить себя к новому контенту, или за этим стоит что-то еще. Ведь даже таким странным образом происходящее не объяснить, потому что контент этого нового канала ориентируется принципиально на другую аудиторию, если смотреть разбивку по возрастам то видно, что лорные каналы по SCP смотрят люди в основном возрасте от 20 до 30 лет. Да и более старшая аудитория тут тоже есть. А вот Войда в основном смотрят дети. причем реально маленькие дети, а не просто школьники. В общем, аномалия за аномалией. Все каналы по каноничному SCP резко и сразу идут на дно. И ровно в то же время, с нереалистичной для русскоязычного YouTube быстротой, набирает обороты новый канал про SCP-объекта. Чудеса да и только. Кстати, про scp Объект Ли я посмотрел несколько с этого канала и обратил внимание на такой момент, что объекты описываются верно только в самых общих чертах, а большая часть того, что говорится автором ролики, придумывается на ходу. Ну в смысле у него SCP-173 появился после атомного взрыва в Японии. Ну да ладно, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. В конце концов, любимый всеми Лорд Банк тоже рассказывает свою историю и всем нравится. Так что главное в этом всем, это прежде всего странная и плохо объяснимая реакция самого ютуба на происходящее. кто может сказать, что это просто стечение обстоятельств. YouTube как-то изменил свои алгоритмы и не взлюбил контент по SCP. Но вот один канал почему-то под это не попал. То есть, получается, что кому-то очень сильно повезло, а всем остальным нет. Но знаете, таких совпадений-то на самом деле и не бывает. Так бы это все и было на уровне домыслов, если бы недавно не случилась одна некрасивая история со Страйком, когда Войд кинул Страйк на англоязычный канал с реакциями. Сидел, значит, вот этот джентльмен, делал реакции на разный контент по фонду и в один прекрасный день решил посмотреть английский канал Войда, как вдруг за это ему прилетел Страйк. Кидание Страйков это само по себе поступок некрасивый, а Страйк на контент по SCP вполне можно считать нарушением лицензии, потому что лицензия, по которой распространяется SCP, она как бы запрещает запрещать, если говорить просто. Более сложно я об этом говорил в одном из прошлых видео. В описании оставлю ссылку. При этом Страйк был не какой-то внутренней штукой, которую сделал YouTube автоматически. Он был кинут вручную, самим Воидом, На что и обращает внимание сам реакционер. Кстати, а кто же такой Войд, вы можете спросить. Это один человек, как, например, я? Или несколько? Вот, например, канал Мистер Баскет ведет два человека. Сейчас мы раскроем с вами эту тайну. В одном моменте в видео про ситуацию со Страйком можно увидеть название эфира которая делает Войда. Называется она Саратан Медиа. И действительно есть такая анимационная студия с таким названием. Она находится в городе Бишкек что в Киргизии, и рисует анимации про детектива Войда. Вот даже на разных сайтах с работы нанимает людей для этого дела. Так что да, теперь вы знаете, кто стоит за этим каналом и почему видео выходит там так часто. Но по-прежнему я не принес вам никаких пруфов того, что именно эта студия гасят другие каналы со схожей тематикой, чтобы продвигать себя. Никаких доказательств у меня, собственно, и нет. Но если бы мне совсем было нечего сказать, это видео бы не вышло. Но оно вышло. Дело в том, что вся эта ситуация затронула действительно большое количество людей, буквально десятки блогеров. И многие из этих людей начали интересоваться деятельностью этой маленькой анимационной студии в Киргизии под названием Саратан Медиа. И в ближайшее время расскажут вам о своих находках. Оставайтесь на связи до следующего сеанса. Нас ждет еще много новостей по поводу нашего друга из Солнечной Киргизии. Всем пока! Yeah.